С вами Андрюлик Вы наверное уже слышали трек Моргенштерна и Лил Пампа What a Fuck Он вышел буквально 5 минут назад И я уже хочу сделать для вас разбор бита Lil Pump и Моргенштерн What a Fuck По мне трек получился очень классный И очень крутой, несмотря на его простоту Я очень люблю Моргенштерна именно за то Что его биты, которые пишет ему Слава Мэрлу, Очень простые и легкие И в них нет ничего лишнего В этом бите 4 дорожки Собственно говоря, давайте же посмотрим, даже 5, дорожек в этом бите, и давайте посмотрим, что это за дорожки, и разберемся по порядку. Первый основной инструмент, который звучит в данном треке, это синтезатор, и он один. Я взял синтезатор Triton, тут пресет Арка Strings, и тут абсолютно просто вот... Похожего звука я не нашел синтезатора, и поэтому я взял похожий. Но драм-партия получилась просто жирнейшей. Я просто вот очень классный, очень крутой минус. Слава, респект. Очень крутой минус, очень простой. Дальше я взял хлопки. Вот, просто на обычной ноте, на до. То просто прямо идет. И... Кстати, забыл сказать BPM 87. То есть очень все просто. Это все очень просто, но есть люди, которые не умеют делать биты или же просто не хотят. Для этого существует моя группа ВКонтакте, в которой ты можешь найти классные биты за очень низкую цену, но за высоким качеством. Также я делаю биты под заказ. Ты просто мне оставляешь техническое задание или то, что ты хочешь слышать. И я это тебе делаю, мы с тобой это все обсуждаем и все корректируем чисто под тебя. Пиши, заказывай. Дальше к нам присоединяются хай-хеты. Я взял вот такой вот... то есть обычный хэд и вот как он прописан а вот здесь вот идет Тррррррррр. давайте послушаем это вместе просто обычной дорожкой <звук> вот и все собственно говоря тут все очень просто и давайте послушаем это вместе Дальше к нам присоединяется бас, который играет просто вот главную ключевую роль в этом треке Потому что он очень классно звучит здесь И давайте вот очень легкий в исполнении бас Давайте послушаем его отдельно <музыка> То есть очень-очень все просто, очень все просто, но звучит очень-очень прям вот очень классно. Давайте послушаем это все вместе. Вместе с басом. Кик он звучит следующим образом. Вот. И все. Я взял жирный кик. Это просто вот сейчас я готов вам представить, Полный бит, Моргенштерн, фит с Лилл Пампом, продюсер Слава Мерлу, слушайте. Все инструменты, которые здесь идут, они идут прямо Единственное исключение, которое я хочу вам показать Это на куплете пампа Здесь бас идет вот так вот он звучит То есть ломано Он идет точно на таких же нотах, точно так же Но сюда я добавил обработку Shaper Box 2 Пресет 8 пан арп и также добавил фаль, фильтр Сатурн. это Сатурация. И просто тут Best of 8 бит kit, это у нас пресет. И на этом все, и вот так вот он звучит. очень простым. Я надеюсь, вам это было полезно. Если да, то поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там классные фотографии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!